Советский Союз Советский Союз Так, нам надо открыть счет для моей дочери. С картой. Ну, да, обычный. Дебетовый счет. Карту. карту ну, или счет? Счет с карты. Чтоб карта тоже была. Карту нужно открыть. Паспорт сюда? Да, паспорт. Физлица, конечно. Окно номер 17. Добрый день. Нам нужно открыть счет и карту вот для моей дочери, для физлица ее вернения. <связывая> Что? А зачем? Не прячешься? Просто у вас подростков какие-то Да. Что-то не в капишоне. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. да. Все уже нету, понятно, все. Уже мы устарели, другие технологии. Просто много мошенников, знаете, да, как считывают. В особенном общественном транспорте, в очередях. Пока еще не придумали, как этого избежать. Ой, а вы поясните, я просто не разбираюсь. По Евросоюзу. По Евросоюзу. Виза, да? Нет, не, не, вот давайте это по не, не, не, не, не, россии нет такого государства не, ли? не, не, в не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, смысле как даст вообще кто-нибудь открывал в этой коде валют считать никогда в жизни вот сколько вы работаете банки и ни разу никто не не смог открыть да вот эти 643 код просто мне бы хотелось открыть потому что интересно в российской федерации он существует только почему-то никто не будет. нет таких счетов удивительно а пользуются советским 810 кодом По а почему официально 643 третий код, российский рубль? А я знаю, потому что это невозможно. Потому что Советский Союз существует, мы находимся на его территории. Поэтому пользуемся советским рублем 810 переводным. А что мы будем делать, Конечно, будем, а у вас вариантов других нет. Вам предложить мне больше телефона? ничего. Зачем? Укажите мой номер телефона, как ее опекуна. Плюс семь девятьсот двадцать три. Потом, если надо, изменим 923, 722, 0740. Мы проживаем на территории СССР, записывайте. РСФСР. Потому что прописано там, зарегистрировано физическое лицо. Девочка не является физическим лицом. А, Ну, тогда вы подложные данные вносите. Я вас об этом уведомляю. Нет такой страны. Мы находимся на территории Советского Союза в точке координат. Вон зарегистрирован Советский Союз по этим точкам координат. Никакой России здесь нет и быть не может. Тогда как нам быть? Вы нам уже подложные документы сейчас будете предлагать подписи? Как нам быть? Они будут ничтожны в суде, если возникнут какие-то трения между нами. Наталья Александровна, добрый день. Меня зовут Олег Геннадьевич. Вот вы сейчас предлагаете нам ложные данные, чтобы мы зарегистрировали в нашем договоре по поводу страны пребывания. То есть мы сейчас находимся на территории Советского Союза. А вы нам предлагаете какую-то Россию, которая нет на территории СССР, она не зарегистрирована, это торговая компания. Может, вы об этом не знаете, это вполне вероятно, многих обманули. Вам показать документы, удостоверяющие мои слова? Ну, вы нам предоставили паспорт? Нет, это не паспорт, это бланк паспорта физического лица. Он даже оформлен неправильно по законодательству Российской Федерации как паспорт, если вы называете это слово. По поводу нашего нахождения, мы находимся на территории Советского Союза. Я прошу внести эти данные в наш договор. Если вы это не можете сделать, значит, этот договор получается изначально ну, фальшивый, ложный. То есть вы туда внесли данные, которые не существуют. И если между нами возникнут какие-то споры в суде, то этот договор будет ничтожен. А, то есть вы настаиваете на своей недееспособности, да? Не показать вам документ, а, не нужно ничего. То есть вы подтверждаете, что вы недееспособны просто, и вам, вам так сказали, и вы за тарелку супа будете так э, работать. Все понятно, хорошо, делайте как вы можете, но я вас уведомляю о том, что вы делаете правонарушение, если не повлекут за собой более существенных последствий и не будут тянуть на преступление, которые уже Уголовный кодекс РСФСР будет рассматривать. В любом случае, вы подложенные данные сейчас носите. И это фиксируется. Я просто себя снимаю, ну, в смысле, виду видеосъемку. Ну, аудио все слышно, поэтому ваши слова будут тоже фиксироваться. Что нужно? Подпишитесь, подпишитесь. Каким образом? А покажите, на каком основании вы не можете. Где у вас это написано? Получение карты, открытие счета вот, на ребенка, на физлицо, вернее, этого, вот, которое записано здесь, на физическое Паспортное лицо. Подпись, дееспособен, дееспособен, Конечно. Подпись, но... а, а почему вы думаете, выдали вот этот бланк паспорта без подписи, потому что так положено, иначе бы не выдали его, иначе бы сейчас был бы в розыске там что-то еще, но это не так. Поэтому вы просто многого не знаете, это вам простительно, но, коли вы сейчас мне отказываете, нам, то я могу привлечь вас к ответственности за незаконные действия, причинение ущерба, ну и так далее. Понимаете? Что проверить, что это именно эти данные физического лица принадлежат вот гражданке СССР, моему ребенку, вы можете попросить, она вам распишется, свою подпись поставит. И вообще в банке, во сколько мне известно. Почему? Вам это неизвестно что у каждого клиента подпись отдельно хранится. И неважно, какая будет там в бланке паспорта подпись, она может измениться со временем. А личная подпись клиента всегда хранится в любом банке отдельно. Поэтому давайте сейчас возьмем личную подпись клиента, зафиксируем ее для вашего банка. А то, что здесь в этом бланке, а у Свайси, это вас вообще не волнует. Всех обманули, очень жаль. Просто я всем рекомендую разобраться в этом, а не верить на слово, в том числе и мне. Документы могу предоставить. Можно посмотреть в ООН 5 глава, 23 статья, какие государства на сегодняшний день являются участниками ООН, в том числе Союз Советских Социалистических Республик. Уточните хорошо. слушаться правил которые придуманы для всех баранов пришли тумные какие-то умники код валют они знают территорию они знают свое право субъектно что они не физлица знают сложно с такими проще сразу с ними проститься да и всем еще в любом вот я об этом и говорил, что это не является препятствием. Конечно. Хорошо, что вы это узнали. А то даже в одном отделении вызвали черепашек-ниндзя, вот этих вот, росгвардейцев вооруженных. Что, а, как там, без подписи. Но в оконцовке эта девушка уволилась с работы, в ее уволили просто за непригодность что на кнопки надо нажимать тогда, когда действительно есть какая-то опасность, понимаете? А не просто так, что ей там что-то померещилось, и она давай на кнопки нажимать, ложные вызовы. Где-то может преступление происходит, а у нее из-за подписи она вызвала бригаду, понимаете, о чем я говорю? Поэтому лучше, да, вот как вы правильно сделали, пошли проконсультировались у руководства там, на горячей линии, вот это разумно. Теперь по территории что будем делать? Давайте я предлагаю. Я точно не буду, что я вам уверена, что... Нет, я вам предлагаю следующее, следующее. Написать точки координат, потому что территория России неизвестна где, нет видео на карте мира. Ваших... Нет, подождите. Ну, а мы на то это сейчас напишем, что информация не вся. Ну тогда я просто фиксирую это, что вы не хотите, отказываетесь вносить полную информацию, скрываете информацию. Нет, она не вся. Информация пребывания сейчас нашего физического, это одно, чем пребывание физического лица. Пребывание физического лица в документах, это запись в реестре. Это не человек. Понимаете об этом? Или вы не понимаете разницы? Для вас одинаково, что трусы, что, извините меня, яблоко. Одно и то же. Что? Ну так, просто люди говорят, а какая разница Да Нет никакой разницы. Да. Одно и то же все. Да, что пришло первое на ум. Мне потому что <свят> подарили. <свят> Конечно весело. А что нам тут теперь, плакать что ли? Захватили бандиты нашу родину с Ельциным. Но ничего, мы сейчас это все выяснили. Приведем в порядок, все, всех виновных привлечем к ответственности. Все они будут оплачивать свои долги. И все те, кто им помогает. Да не наши данные, а данные физического лица, девушка. Вы не путаетесь. Где нужно расписаться? Давайте мы распишемся. Просто потому, что вы нам иначе не дадите эту карту, не откроете счет. Но здесь много ложной информации, мы сразу говорим. И нет истинной информации, которую вы скрываете осознанно, не желая ее вносить в эти документы. Мы это фиксируем сейчас на видеосъемку. Отлично. Да нет, конечно. Какие-нибудь там эти веселые улыбочки а сделаем. Да. прячется, опять прячется. прячется. прячется. прячется. прячется. прячется. привычка, привычка у меня. А что там написано? За то, что я получила... Не, не, не, там какие-то код валюты тоже, да, какой-то код валюты. Значит, 810 у нас, да, код валюты. Советский рубль. Правильно я понимаю? 810-й код, советский рубль. Все, отлично. Так, еще не нет, не и, надо. Нет. Все, вернут. Паспорт РФ. Пожелать всего самого лучшего. Всего доброго. До и вам также. Я вам столько советую быть юридически более грамотными, потому что за все ваши действия, а равно без действия, есть ответственность, в том числе и уголовная, по законам Советского Союза, которые здесь существуют. Все взяла? Всего доброго, до свидания.